Всем привет! Чужие, созданные Гансом Гигером, Дэном Убенном и Ридли Скоттом, стали самым ярким воплощением ужаса в истории кино. Это идеальные хищники, которые представляют опасность для человека. А все, что касается их жизненного цикла, это хладнокровие, жестокость и неизвестность. И сегодня я предлагаю вам узнать, как же все-таки устроена их физиология и кем на самом деле являются ксеноморфы. Жизненный цикл чужих состоит из пяти стадий. Яйцо, лицехват, эмбрион, грудолом и взрослая особь. В основном яйца откладывает королева в защищенном от опасности месте. Но согласно официальной позиции создателей, этим может заниматься любая особь, находящаяся в полном одиночестве, как в фильме Чужой 79 -го года. Это очень Важный вид, его надо исследовать. Я считаю, что никто не может принять решение уничтожить их. Это чушь. Авторы заявляют, что чужие занимаются таким воспроизводством популяции в мирное время, когда нет крупномасштабной угрозы или глобального конфликта с другими видами. А матка вводится в популяцию, когда необходимо стремительное наращивание численности ксеноморфов. Яйца или аваморфы достигают 1 метра в высоту и покрыты мягкой кожей желто-зеленого цвета, внутри которых развивается паразит, называемый лицехват. В оконах содержится запас питательных веществ, но если он исчерпан, яйцо выпускает корни для сбора микроэлементов из почвы. Таким образом, аваморфы могут находиться даже в неблагоприятных условиях, поддерживая жизнедеятельность паразита. Единственное, чего они боятся, так это огня, при воздействии которого яйцо может взорваться. Как заверяют создатели, яйца также отвечают за выбор носителя и выпускают лицехвата из анабиоза только при наличии рядом потенциальной жертвы. То есть технически аваморф не будет открываться, если рядом будет находиться что-то неподходящее для размножения. Из открывшегося яйца выпрыгивает лицехват, похожий на гигантского паука с длинным хвостом. Имея в себе кислоту под высоким давлением, которая служит в роли гидравлики в организме чужого, а не в качестве крови. Да-да, вы не ослышались, но об этом немного позже. Он отталкивается хвостом от кокона и прыгает на лицо жертвы для заражения эмбрионом. Такой способ размножения сценарист Дэно Беном позаимствовал у земных ос наездников, которые откладывают личинки прямо в тела своих жертв. Для того, чтобы лицехвату было проще заразить носителя, взрослые особи опутывают жертву липкой субстанцией и размещают ее рядом с яйцом. Напав на человека, этот паук обхватывает голову конечностями и обвивает горло хвостом, чтобы немного придушить носителя для сковывания движений и уменьшения его сопротивления. Оторвать лицехвата возможно, но не факт, что жертва останется живой. О боже, это лицехват из фильма про чужого! Что за нафиг, он кажется сдох. Похоже, у него интоксикация из-за наркотиков и алкоголя в моем организме. Сев на человека, он проникает в трахею и откладывает зародыш, при этом выделяя ядовитый газ, парализующий носителя. Он также перекрывает все дыхательные пути и самостоятельно поддерживает процессы жизнедеятельности организма, чтобы жертва не умерла и эмбрион благополучно сформировался внутри. Таким образом, человек может остаться живой даже там, где отсутствует кислород. После внедрения зародыша, паукообразное существо отделяется самостоятельно и погибает. А жертва приходит в сознание, но не помнит, что происходило после его атаки. Также существует версия, что лицехват встраивает в геном личинки гены носителя, чтобы тело не отторгало паразита, так как все паразитирующие виды могут существовать и размножаться только в конкретных существах и условиях. В фильме про Ридли Скотт дал понять, что люди и ксеноморфы произошли от общего предка, и именно поэтому их гены подходят друг к другу. Эмбрион внутри человека забирает все питательные вещества, а жертва ничего не испытывает, кроме сильного голода. Обнаружить паразита возможно с помощью рентгена, но избавиться от него можно только при помощи хирургического вмешательства. Для полного созревания до стадии грудолом зародышу требуется менее суток. При этом во время развития он выделяет опознавательные вещества, которые выходят естественным путем зараженного человека, чтобы взрослые особи случайно не убили их вместе с носителем. В последние часы роста эмбрион становится настолько большим, что сдавливает внутренние органы и вырывается из грудной клетки. Также во время развития грудолом наследует ДНК жертвы, и именно поэтому они могут появляться на свет с различными мутациями. но в основном он напоминает змею или червя, имеет светлый кожаный покров и недоразвитые конечности. Растут молодые ксеноморфы очень быстро, а если пропитанием служит труп носителя, то спустя уже несколько часов превращаются во взрослую особь величиной от 2 до 3 метров. Также во время развития грудолом несколько раз сбрасывает кожу, что объединяет их еще больше с рептилиями. Тело полноценной особи наделено идеальным биомеханическим скелетным видом и покрыто кожей с черным или синим оттенком. Они не излучают избыточное тепло, поскольку температура их тела совпадает с температурой окружающей среды. Также благодаря кислоте взрослый ксеноморф владеет большой физической силой, которая находится между кожными покровами. И да, их кислота не является кровью. Черт побери, такое несешь. Как заверяют создатели, у чужих плохо развита мускульная структура и передвигаются они не за счет мышц. Силу и скорость они получают за счет гидравлической функции кислоты. Похожий механизм используют многие наземные пауки, но только не с такой агрессивной жидкостью. Взрослая особь имеет длинный овальный череп, на котором располагаются множество тепловых и электромагнитных рецепторов, что позволяет обеспечить обзор в 360 градусов. Он может с легкостью карабкаться по любым поверхностям, а также пролезать в узкие щели. Его разум совершенно не похож на человеческий. По словам авторов, ксеноморф имеет животное развитие с конкретными инстинктами и привычным поведением, но при этом может развиваться на протяжении всего цикла жизни. Чужие это хорошо продуманные монстры, которые детально проработанные авторами, используя образцы из реальной природы, благодаря чему они и кажутся нам такими реальными. А на этом у меня все.